Значит, смотрите-ка. Для троллинга подходит у нас Рико и Динамайк. Рикошет. Ну и Динамайк. Вот они самые не прокачаны, 47 и 52. -й. Но дальше прокачаны. Берем, значит, давайте-ка. Рико. Вот, мы Рико взяли. Как же мы будем троллить, мы скажете? В одиночном событии. Общем, нужно где-то придумать. Перехват не подойдет. Осада. браубол столкновением. и захват кристаллов. Ну это просто захват. Кража подарка другое дело. Ну, может, конечно. Браубор, но все-таки столкновением. Сейчас вам покажу один прикольчик. Я думаю, уже все знаете. Да. Как будто мой. Телефон настоящий робот. О, настоящий робот. Все, мне завоевали. Меня тут настоящий робота Завоевали. Ты что ты делаешь? 228 Кто ты такая? Эй! Вот блин, спасибо большое. Эм. Не, ну для тролльного, конечно, можно. Напишите привет. Привет, какого? События мне выбрать. Можно посмотреть твои кубки. Э, Профиль зайдем. 500 кубков. 546. У нас 600 кубков. Мы пытаемся. Шалет дебины 600. Какого бойца мне выбрать? Или события? Давай для троллинга Возьму баррель. А я буду рикошетом. Вот так поставлю. Ум вообще подходящий. А сеть Автоматически напишу после окончания видеоролика вот сюда можно пойти бам бам бам бам бам отлично давай давай тролить игроков Ну мы два 2 на 2 играем всех и так что будет троллинг на сто процентов а промахнулась вот так нужно а ей попался почему ты рядом со мной блин барли так нечестно ты не должен быть рядом со мной это плохо я уже про пробовал. ай я прокрываю спину, прикрываю как-нибудь. Отвлекаю, пугаю. Барли. О, другой Барли хочет нападать на тебя вот. Ладненько, забираю и быстро убиваю его. Получай. Ладно, как-то я на автомате бью. Нужно. Ай-яй, руками бить. Ждем, ждем пару минут. БАМ. Все, бежим эти два. Бежим. Три, два, один. Блин, еще, знаете, как-то кончается карта и все живые. Блин, как же троллинг сделать, а? Такой тяжелый троллинг, оказывается. Бам! Одного, минус. Второго, минус. минус. Отлично, там еще пчелка, пчеловод. Получаем. Ай-яй-яй, сейчас меня убьют. Ё-моё! Есть! Второго! Я этого, а ты тот. Или я его тоже. Это было вообще мощно. Вот так нужно троллить игроков. Как он такая игра? Спасибо тебе большое. Можно одну игрушку сыграть и все. Э, потому что у нас мало подписчиков, мало просмотров. И вот. Поэтому всем удачи. Всем пока.